как заговорить на китайском сегодня в рамках этого видео мы с вами рассмотрим первый очень важный момент как не сделать так чтобы он был просто выученным куском текста и потом дальше был абсолютно неприменим и также я думаю что многие часто сталкиваются с такой проблемой что они заучивают текст и когда отвечают его на экзамене на зачете просто на занятии то прерываются и вынуждены начать снова итак давайте рассмотрим как не допускать всех этих моментов Первое и самое главное, что нам с вами нужно понять, это что мы с вами создаем устное э, выступление, устный рассказ, что мы с вами создаем, получается, живой текст, который вы будете произносить прежде всего устно. Мы сейчас с вами абстрагируемся от темы фонетики, от темы произношения, от темы каких-либо интонационных моментов. Мы будем говорить об этом в следующих видео. Здесь мы с вами будем говорить исключительно о том, как нужно создать этот самый рассказ, не забыть его на следующий день или, например, через неделю, и как не не растеряться конкретно в момент выступления на экзамене или на а, занятии и как не забыть то что вы говорили то что вы придумали дома и то что вы например записали Самое важное, что мы с вами фиксируем, мы не записываем текст целиком. Вы не выписываете целиком сочинение, и потом не зазубриваете его от первого иероглифа к последнему. Итак, первый момент. Мы с вами будем составлять некоторую схему, и в эту схему мы будем поэтапно вписывать все э, пункты, которые вы хотите проговорить. Первый главный пункт. Вы выписываете грамматические конструкции, которые вы будете использовать в этом рассказе. Например, наш с вами рассказ будет про некоторого человека, который занимается какой-то работой. Соответственно, наши с вами Первая грамматическая конструкция, будет, которую мы будем выписывать, это с глаголом-связкой "ши". Дальше, наверное, с прилагательным в форме сказуемого, когда мы с вами хотим сказать, что кто-то является каким-то. Это следующая наша грамматическая конструкция будет. И еще одну грамматическую конструкцию, которую мы будем использовать, это «кто делает что». Потому что мы будем говорить про, например, работу этого человека, то, что он любит и что не любит делать. И дальше после грамматических конструкций мы с вами выписываем лексические единицы те слова которые вы будете использовать для вашего рассказа самое главное что вы можете выписать их конечно же по той очередности в которой вы будете их рассказывать например мы с вами выписываем что этот человек тяо шоу очень ну ли дальше мы с вами выпишем что он где он работает то мы можем с вами выписать название этого университета, например, что он любит делать, какие у него есть, мы можем с вами выписать, например, что-нибудь еще, дальше мы с вами выписываем, получается, словосочетание, глагол плюс существительное, да, то есть делать что. И дальше, получается, я предлагаю вам зачитать все эти слова вслух и громко. Для чего нужно сначала зачитать все эти слова по отдельности вслух и громко прежде всего? Почему вы это не делаете про себя? Потому что это будет ваше устное выступление, это будет ваш устный рассказ. Вам в будущем нужно эти слова проговаривать устно. После того, как все эти слова вы произнесли устно, громко и правильно, удостоверитесь, да, кстати говоря, что вы их произнесли правильно, вы можете просто записать себя на э, аудио, да, в диктофоне э, и переслушать. Я думаю, что вы услышите. Там, где вы, возможно, ошиблись и э, исправите себя. О том, как исправлять себя и о том, как слышать себя, мы подробно говорим на нашем курсе по произношению. После еще раз посмотрите на те грамматические конструкции, которые мы с вами подготовили для вашего рассказа, и начинайте рассказывать. Рассказывать вы можете, смотря в ваш листочек. Здесь у вас грамматические конструкции, здесь у вас новые слова. И вы начинаете. Сначала вы говорите предложение, кто является кем. Та ши чао Дальше у нас с вами есть 认真 и 努力. Вы скажете, что Дальше вы uh, начинаете рассказывать про то, где он работает, кем он работает, uh, что он любит, какие у него есть хобби. Вы говорите 他在大学工作". Можно сказать 他在大学上课". Можно сказать Можно сказать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 Отвлекитесь от вашей схемы и, например, посмотрите в стену, посмотрите в окно, посмотрите на ваше домашнее животное и расскажите ему этот рассказ, расскажите сами себе этот рассказ. Самое главное, когда вы рассказываете этот рассказ сами себе, то есть у вас нет слушателя, вы сам ваш слушатель, самый главный. Не пренебрегайте этим и, пожалуйста, не ленитесь произносить красиво тоны, красиво расставлять паузы. Не зажевывайте слова. Об этом мы будем говорить в следующих видео. Здесь мы с вами разбираемся с тем, как нужно отвлечься от письменного текста и дать себе возможность говорить. Итак, вы начинаете говорить. Например, первое предложение вы говорите, что э, надо сказать про профессора. Вы говорите, ши, тяо шоу". дальше думаете, О, а я же могу сказать, как его зовут. Да, какая у него фамилия? В изначальном плане этого не было. Ваш мозг начинает работать, потому что вы себя подготовили. Вы не заложник вашего письменного текста. Вы можете сейчас немножко отходить вправо-влево. Вы можете что-то забыть, сказать, и можете что-то вспомнить, что бы вы хотели сказать. Вы можете вспомнить про его возраст. Вы можете сказать про его возраст. Например, шоу Или вы вспомнили, что кто он такой, да, из какой он страны. Вы вспомнили, что он японец, вы хотите рассказать, откуда он. То есть в тот момент, когда вы не заложник своего собственного письменного текста, который вы написали и который вы зазубриваете, у вас есть возможность думать. У вас есть возможность думать в процессе вашего разговора. При такой подготовке, чего вы добьетесь? Вы добьетесь того, что ваша речь будет более натуральная, потому что, когда вы заучили текст, и когда вы рассказываете текст, который вы, получается, таким вот образом подготовили просто, а не зазубривали, это абсолютно будет два разных текста, и они по-разному будут восприниматься вашими собеседниками. И вас будет приятнее слушать. Также в процессе вы, получается, будете думать, чего вы можете добавить. Также вы, получается, лучше заучиваете грамматические конструкции, потому что вы знаете, что у вас есть грамматическая конструкция, и вы можете подставить в нее абсолютно любое новое слово. Я надеюсь, что все попробуют составлять устные рассказы теперь по нашему предложенному плану и не будут больше записывать определенные тексты, и зазубривать их от сих до сих и не давать волю экспромту. Я уверена, что таким образом вы лучше будете воспринимать грамматику, лучше будете запоминать слова и в целом не будете бояться говорить. Если подобное видео было для вас полезно, пожалуйста, оставляйте лайки и комментарии. Также пишите в комментариях, на какую тему еще помочь вам разобраться и подготовиться.